совершать открытие, если бы я только мог. Хотя отчасти я написал бы восемь строк о свойствах страсти. О беззаконии, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, в попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало. И повторял ее имен, инициалы. Я бы разбивал стихи, как сад, сей дружью жилок, Цели бы липы в них подряд, Гуськом в затылок, стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, синокос, грозы, раскаты. вложил живое чудо фальварка парк рощи могил свои этюды достигнутого торжества игра и мука натянут